Чёрт. Он способен разрушить все Я не позволю, чтобы он попал не в те лапы Предатель Легион никогда не получит искру С днем рождения, Рэй. Может, пропустим по стаканчику. Вот так угощаю две чашки лапши долголетия. Ешьте пока не остыло, скоро начнется комендантский час, так что мне пора собираться. Может быть, как-нибудь в другой раз. Сейчас что-то не хочется. Я давно тебя не видел, Рэй. Ты знаешь Урса, он дни напролет сидит в заперти и ковыряется в своих безделушках. Чуть не забыл, у меня для тебя сюрприз. Это новейшая разработка Урса. Бум, или боевое устройство, многофункциональное. Работает как устройство снижения и как рация, я специально его состарил, чтобы оно выглядело так же Те, что мы использовали в свое mm -hmm. время Давай покажу, как оно работает Внимание всем зверожанам, внимание всем зверожанам Всем срочно собраться в лошечняй Чуаня для празднования дня рождения Рейтона Повторяю, довольно, есть свою лапшу да, Урса, давай потише. Бесконечные комендантские часы и обыски, которые начались после Большого Взрыва, выбили всех нас из Калии. Когда же все это кончится? Что ты так боишься? Этим железным сам из Легиона недолго осталось тявкать. Я недавно задал им жару. Взял и взломал их систему трансформаторов. Рэй! Присоединяйся к нам. Покажем им, где раки зимуют. Что мы им покажем? Чтобы бороться с железными псами, нужно наше старое снаряжение. О, Рэй, мы с тобой мыслим одинаково. Я починил твой кулак. Да забудь ты уже про это барахло. Сейчас точно не до него. Барахло? Я, может, и не успел починить доспех целиком, но восстановил хотя бы кулак. Ребят, не шумите, у нас недавно усилили охрану. Прошло уже шесть лет. Пусть даже ты починил этот кулак. Что нам с ним делать? Шанс упущен. Наше время прошло. Я думаю, ты поторопился, Урса. Дай ему время. Прошло уже шесть лет. Он что, собирается прятаться до конца жизни? На следующий день. Что случилось? Урсу арестовали. Железные псы пришли в лапшичную и забрали его. Эта вещь была у Урса, но я ее спрятал Все эти ветеранские штучки не для меня Пусть это лучше будет у тебя Это устройство еще работает Попробую узнать, как дела у Урса Тюрьма башни Светоча, заключенный 41 Урса, докладываю Урса забрали в башню Светоча Ну все, теперь ему точно крышка еще ни один зверожанин, попавший в башню Светоча, не выходил оттуда живым. Что же нам делать? Я отправлюсь в башню Светоча и вызволю Урса. Ты точно готов рисковать? Ты знаешь, что кроме Урса у меня не осталось друзей в Светача? Урса оставил это для тебя. Знал, что оно тебе пригодится. О мой гад. зайчик убийца из моих снов вот он иди space прыжок ну да чтобы двигаться погнали чтобы прыгать джейка Это же... Один за мех и мех за... Да, меховое братство. Меховое братство, отлично звучит. Старый город. А, он будет выше прыгать, типа. На че они могут прыгнуть? Почему, почему мы должны сторожить этот сломанный, сломанный трансформатор И почему нам не разрешают подзарядиться Говорят, какой-то тупой медведь взломал нашу систему и все трансформаторы в городе Накрылись. Разве? Разве тогда медведь не повязали? Если так говорят, то я, я скоро совсем разряжусь. Тогда закрой рот и помолчи. Сэкономишь энергию. Ужрт какая-то что? А что у меня? Нам на, на прыжок от стены. Ага. У меня есть прыжок от стены. Прикольно. Очень круто. Картой не воспользоваться, похоже функция отслеживания пока не работает. Рейтон вызывает Урса, Рейтон вызывает Урса. Нужно срочно добраться до башни Светоча. П нажмите P, чтобы открыть информацию о персонаже и, и особые способности. Угу. И че? Ага, это особые способности открылись, да? Я не понимаю. Ага. Я понимаю. Все. Пострелим. Бум. А че вот схватить не могу его. Плачка какая-то. Джей, эй, дружище, посмотри, как прекрасна сегодня луна. Никого нет дома. Лежички. О, oh, это что это? Так, ah. П. Читать. Я теперь люблю читать. Угу. Восточные новости. А не могу поломать? Вот а это такое. Уже как-то. Кто знает. Опа, пошли вниз. Не можем пройти. Собачек патрулей стало больше. Значит, башня Светоча уже совсем близко. Соберите три единицы, чтобы увеличить макс запас ОЗ на один блок. Экстракт ОЗ наполняет тело питательными веществами и повышает выносливость, чтобы достичь желаемого эффекта. Нужно сразу использовать три порции неспроста крысы так сильны. Так, там да мы открыли... Там да мы назад пришли. Я не допрыгнул. Классная игра. Ты ж. Да, бэкграунд вообще крутой, завораживает просто. Рэй вышел в комендантский час воздухом подышать. Я слышал, что Урсу арестовали, и ты с этой большой штукой на спине собираешься его спасти. Ты, как всегда, ты держишь ушки на макушке. Я иду в башню Светоча. Покажи мне чайший путь до нее. Ты не привык ходить вокруг да около. Снаружи башни Светоча есть вентиляционное отверстие. Добраться до него можно, пролетев по ветру. Этот радиопередатчик Урса сделал? Дай-ка взглянуть, рай. Готово. Я сам скопировал эту карту. Эта информация не на продажу. Но ты спас мне жизнь. И я хотел тебя отблагодарить. Сдается мне, ты и помогал Урсе дорабатывать функционал слежения у радиопередатчика. Хе-хе, ты раскрыл наш секрет. Еще наша организация захватила терминалы железных псов. Рэй, используй этот терминал. Так, у меня карта должна появиться, да? Это я пришел оттуда. Я его опа. А в какой-то, что это за росточек-то? Отдалить Приблизить, что это за росточек такой? Вернемся назад Получена э, Семена Охранник с улицы Жофра не с места, на улице Жофра всем заправляет кресиная банда. Чтобы войти тебе надо получить разрешение нашего босса, нет? Тогда катись отсюда. А что если мне очень надо пройти? О, похоже, у нас тут трудный клиент. Можешь попробовать, но если ты не хочешь, чтобы зверожане дрались со зверожанами, есть и другой способ пройти. Вот скажи мне, докажи, что ты настроен серьезно. Скажем так, 50 тысяч звера нет, и ни монеты меньше. Может тебе проще будет банка ограбить? Слушай, я ведь предупредил. Стоит мне только писнуть, и сюда сбежится вся кресиная банда. Выбор за тобой. Сейчас главная задача спасти Урса. Мне некогда припираться с кресиной бандой. Пойдем. Так, ну мы все тут прошли, как бы не надо вот в эту точку. Я могу тэпнуться вот куда. Или нет? Наверное нет. Придется бежать. Так, еще пару минут. Спустя. Подожди, Джей. у пачки, мы можем что-то разблокировать. Это же казнь. Эм. <косв Agent> Любая атака, наносящая врагу, много урона. С некоторой вероятностью. Ослабляет его. Подойдите к ослабленному врагу. И нажмите L для казни. Че се? Это шо. Аперкод. В и J. Нажмите V и J одновременно. Чтобы подбросить противника в воздух. И нанести небольшой урон. Хм, я хочу вот это Я больше не могу ничего JJK Не хватает денег, надо 100 монеточек. Так, теперь я могу делать оперкоты И прикольно GTM, чтобы открыть меню карты буме, это позволит вам уточнить информацию о своем текущем местоположении. Мотор, мотор. Одной бутылки хватит, чтобы не спать всю ночь. Один глоток и влетишь на самый верх башни светоча. Тихо, десять звера нет за бутылку. И внутри особый секрет, что скажешь, Рей. Слухи, которые ты распространяешь, куда интереснее, чем твой мотор я слишком занят. Просто Джейка. Ой, я тут не могу выпрянуть. Очень странно. Глина Перкот не получился. надо ну да вернемся угу. вот такое перкот там надо комбы конечно изучать тут не ломается Так это что первый босс? Разве они еще не взяли того гада, взломавшего терминал? Зачем босс поставил нас здесь, караул? Он работал не один. Преступников целая группа. В прошлый раз они чуть не украли бур-трансформер. Бур надежно охраняется. Пытаться пройти внутрь это чистой воды самоубийства. Проникнуть в башню света ча. Без бура невозможно Чтобы подняться на башню светоча, я должен заполучить бур трансформер someone, knows, Надо вернуться, найти того, кто знает где искать бур И прикольно Опа Полетели. Опа, я сейчас не понял. А чё я не могу? Я падаю постоянно. Слушай, она мне показывает, назад нужно идти. Что это за знак вопроса? Может, тамбур найду? Чего? Знак восклицания. офицер. Мотор это просто морковный сок с водкой. Я безобидный торговец липовым с надобьями. У меня нет никакого оружия. И полегче. Нужно оружие. У меня кое-что есть. Что там? Какая чуть не попался. Торговать оружием становится все опаснее. Бан, где мне найти бур-трансформер? потише. Это дело не шуточное. Организация однажды отправила мастера Ву стащить его у железных псов. А теперь, значит, и тебе он понадобился. Все верно. Его наверняка охраняет целый отряд железных со. Тебе лучше поговорить с мастером Ву, он тебе все расскажет. Воспользуйся потайной дверью в левой части моей комнаты. Там ты найдешь мастера Ву и его ребят. Спасибо. Для своих лет мастер Ву в отличной форме. Все благодаря мотору. Хочешь бутылочку, чтобы немного взбодриться за мой счет? Все-таки ты меня спас? Оно Забухал. Опа, тайной двери. Нажмите три, а затем удерживайте У. У чтобы использовать его, восстанавливает немного ОЗ, расходует 1 ОЕ. Так, куда мне дальше? Непонятно вообще. Мы к мастеру уйдем. Да, неудобно на клавиатуре играть, конечно. Не очень удобно. Опа! <свист> э, а кто такой? Я чё не бью? Да, такое скучно без супер-удара выиграть. Пока выкачается. Что это такое, Джей? Я могу что-то сделать? Выхревой удар. А, это дополнительный JJJ. JJK. 200 стоит, не хватает. А это что? JJK. Это мы приобретем. Такое JJ... JJK. Вот это вот так оно. Джей, Ка. Не, не, не, ничего не хочу. А, это просто... Да. Так, куда мы идем? Не вообще наверх, там дверь какая-то. Нет, не получается. сделать о пачки Восклицательный знак. Наверное, Мастер У. Мастер Ву, вы не потеряли хватку? О да, это же маленький Рэй. Чем? Старик, вроде меня, может тебе помочь. Мне нужен Бур-трансформер, и мне сказали, мастер Бу знает, где его найти. Mm -hmm. Ясно. Они взяли Урсу. Бур нужен мне, чтобы подняться на башню света, Че я спасу его, чего бы мне этого не стоило. So door, so... И за этим ты откопал свой старый кулак? Right. Что ж, организация уже пыталась заполучить бур, но у нас ничего не вышло. Железные псы укрепили охрану, так что бросаться в бой, сломя голову, чистой воды самоубийство. Прошло много лет, я не уверен, что ты еще в форме. Внутри есть несколько тренировочных манекенов. Для начала разомнись, а потом я покажу тебе пару трюков. JJL Джей Джей. Прикольно. Джей К. Подожди, прыжок. Прыжок, Джей Подожди. Прыжок. Нет. Подожди, может так? Она была сапперкотом. С апперкотом потом в воздухе его джахнуть и С апперкотом бьем потом так и вот так На, вот это я мощный Не дурно, сколько лет минуло А ты все так же хорош У твоего энергокулака огромный потенциал И мой силовой удар это то, что тебе нужно Это мелочь, как никак это... твой кулак, механическое устройство. Если <реклама> хочешь сделать его сильнее, придется использовать техники Леона, чтобы научиться их применять. Тебе потребуются диски данных. Диски, диски данных? Yes. Да, я как-то услышал разговор двух железных псов. Их местный босс, его зовут Дикарь. Сейчас в центре города, и с собой у него должен быть один диск данных. Мастер, у нас слишком у нас мало времени. Мастер, Мастер Ву, позвольте я сначала спасу Урса, а потом я буду искать диски данных. Рэй, не, не, не обижайся, но ты пока слишком слаб, чтобы бороться с Легионом в одиночку. Одолей Дикаря, и покажи, на что ты способен. Только после этого я смогу сказать тебе, где искать бур. Хорошо, я найду дикаря и достану диск данных. Силовой удар, который я тебя научил, поможет тебе не только справиться с врагами, но и пробиваться через защитные барьеры, которые железные псы наставили по всему городу. Думаю, ты без труда разыщешь дикаря. Точно. Если тебе понравилось видео, подпишись на канал. 15 лайков и следующее видео. С вами был Розе. Всем до новых встреч.